Привет, друзья! Неожиданно обнаружила, что введение в программу с описанием ее модулей было написано мной аж в седьмой версии программы. Ролик устарел и назрела необходимость написания нового. С тех времен ничего особого не изменилось, поменялся интерфейс, но к тем, кто работает в новом редакторе, будет проще ориентироваться. Программа P.E. предназначена для создания и редактирования файлов вышивки. Для удобства работы она разбита на несколько независимых модулей каждый из которых выполняет свою функцию. Понимая назначение того или иного модуля и умея в нем работать, вы сможете создавать свои уникальные дизайны в различных техниках. Сможете добавлять к файлам вышивки надписи, создавать декоративные строчки и вышивать по фотографиям красивые портреты. Зайти в любой из модулей можно через меню «Пуск». Если pe используется вами в качестве основной программы по созданию дизайнов и редактированию файлов вышивки, то предлагаю вам добавить на панель быстрого доступа иконку основного модуля Layout and Editing и закрепить его на панели задач. Для этого зайдите в меню «Пуск», среди установленных программ выберите pe наведите курсор мышки на иконку, нажмите правую клавишу мыши, и в открывшемся меню выберите «Закрепить» на начальном экране. Программа появится в списке. Также вы можете открыть программу и для того, чтобы она находилась на панели быстрого доступа на рабочей панели, нажать правую клавишу мыши и в открывшемся меню выпадающем выбрать «Закрепить» на панели задач. «Layout and Editing». Это основной модуль программы по созданию и редактированию дизайнов. Именно здесь создаются вышитые картины в технике фотостич, которую пока никто не смог переплюнуть. В этом модуле имеются инструменты по автоматической обработке изображений, а также специальные инструменты по созданию объектов вышивки вручную. Функционал программы несложный и вы с легкостью его освоите. Если вы предпочитаете работать с готовыми файлами вышивки, то, чтобы внести индивидуальность в свои проекты, вы можете загрузить файл в программу и добавить к нему текстовую надпись, а при желании объединить несколько файлов в одном проекте. Чтобы перейти в модуль «Дизайн-центр», зайдите в меню «Опции» «Дизайн-центр». Данный модуль – это любимая новичками автооцифровка. Открыл программу, загрузил картинку, клик, клик и готово. Можно вышивать. На экране все выглядит просто, но, как и у всего, что делается на автомате, есть свои ограничения. Изображение должно быть качественным и с четкими контурами. Font Creator. Модуль для тех, кто много и часто собирается вышивать текст. И именно здесь, на основе шрифтов TTF, вы можете создать свой собственный вышивальный шрифт которые в дальнейшем будете использовать при работе в модуле Layout and Editing. Работа по созданию текста несложная, и после освоения базовых навыков работы вы с легкостью будете создавать собственные вышитые шрифты. Если в ваших дизайнах присутствуют декоративные строчки, и вы часто предполагаете вышивать в технике трапунта и имитировать ручную стежку, то вам, конечно же, понадобятся орнаментальные строчки. Причем встроенные мотивы вряд ли удовлетворят ваши потребности. Захочется чего-то своего, того, чего ни у кого нет. В этом случае вам поможет сложно выговариваемый модуль Programmable Stitch Creator. Работа в нем проста и понятна, и за один урок вы усвоите эту науку. Ну, может быть, два. Все остальное – практика. В данном модуле также создаются узоры, формируемые за счет проколов иглы. Эти узоры к заливкам вы сможете затем применить, выбрав программируемую застилающую строчку. дизайн Database – ваш помощник в мире упорядочивания файлов. Здесь вы можете найти файлы вышивок, расположенные на вашем компьютере, разложить их по полочкам и при желании создать каталог, который впоследствии можно отправить заказчику или выложить на своей страничке в интернет. А также вы сможете конвертировать дизайны в формат, понятный вашей вышивальной машине. Ну вот, пожалуй, и вся несложная наука. Всем удачи! Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы.